Я просто трачу свой проект на тебя, тебя, тебя, тебя Всегда быть в маске судя вам... Ничего, ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. <свес>